А Можно? Это... Нет. Можно? И классно, что мы не... Так, физиологично. Ну, ну, чего? это одно. А если там будут шаги, которые делают... Мы справились с этой быстрой задачей, а не сначала. Пожалуйста, чуть-чуть больше понимания в нас. Хорошо. <связывающие> и потом ты распрыгался. Распрыгался и поднять Давай и ровно Да, так как нет Так, мы либо делаем, погнали выставляете вот эти руки. Остынка. Не надо. Мне она не нужна. За секунду у вот тебя напоминалось три эмоции. Мне так нравится. Мне так нравится. Значит, что скажу про голову? я не могла я просто не понимаю где это ты что, вскоре? ты что, вскоре? почти успеем ха Сочи, Мамадур Центр можно? Я Центр О, а кого-то хлопнули братан Нет. Вот этими вот, вот этими вот и вот этими вот Девчуля со штативом. М -м -м. Пушка, бомба, ракета. Девчуля без штатива. Ни ракеты, ни пушки.